Вот так стоял на одном месте. Вот он, красавец. Камера поначалу дергалась, потом потом вот мы пока наблюдал за него, зафиксировалась, Зафиксировал объект. Вот такой он где-то над городом восточнее Холмска. Где-то на высоте трех ну, может быть, 5 километров. Ну, Думаю, около трех километров. Вот здесь вот видно, может быть, за облако зашел. Вернее, облака перегородили. Ну, вот отдалил камеру. Опять появился. Ну, вот такие чудеса над Холмском. У нас...